Стоит грузин возле обрыва, плачет, плачет. Подъезжает к нему другой и спрашивает. Вай-Гоги, ты чё плачешь? тут посмотри туда, а там Мерседес в щепке. Он смотрит, вай да хорош тебе, новый купишь. Он, посмотри туда, а там девушка на переднем сиденье. Он, да хорош тебе, новую найдешь Он, посмотри в рот, он так смотрит. Вай-Гоги, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки если у тебя есть прикольные классные анекдоты присылай мне и я с радостью расскажу на своем канале всем пока пока